Доброго времени суток, дорогие друзья! С вами Екатерина Клопенко, и я являюсь лидером, а также одним из основателей проекта «Бизнес Биоси». И сегодня у меня для вас очень хорошая новость. Наш проект запускает курс по обучению интернет-предпринимательству. В чем будет заключаться данный курс? Мы с моими партнерами, двумя партнерами, которые создали данный проект, Решили создать вот этот вот курс с учетом того, что сейчас запускается в интернете очень много различных фишек, программ по именно продвижению вашего интернет-бизнеса. Это очень актуально, очень интересно, и, естественно, мы не могли остаться в стороне. Поэтому мы собрали все в одно обучение, все в один курс. Курс получился на две недели, мы его будем повторять каждые две недели. Он будет проходить в режиме не онлайн, а мы будем выдавать задания в форме видео, по которому нужно будет обучаться. То есть еще раз хочу сказать, что курс рассчитан на две недели. Туда собраны все самые классные материалы, которые сейчас существуют в интернете. И э, пройдя э, двухнедельный курс, вы получаете диплом профи МЛМ. И э, я вам хочу сказать, что станете, в общем настоящими профессионалами по э, продвижению своего бизнеса э, в сетях интернет. Какие же условия для того, чтобы пройти данный курс? Ну, конечно же, наш курс рассчитан именно для а, партнеров интернет-проекта «Бизнес Biosim, Поэтому приходите к нам и становитесь нашими партнерами. Внутреннее условия есть еще, помимо всего прочего, стать участником экспресс-роста. В общем-то, там нет никаких сложностей, все, все достаточно просто. Все наше обучение будет происходить абсолютно бесплатно. Еще раз хочу вас позвать к нам, к нам в команду, к нам в проект, к нам в обучение. Будем рады вас видеть. Дерзайте, учитесь, воплощайте свои мечты в будущее и двигайте свой бизнес с помощью интернет. А мы для этого будем делать все возможное. Что ж, еще раз рада вас видеть у себя в команде. Меня зовут Екатерина Клопенко. Жду всех на обучающем курсе Млм профи. До новых встреч!